Всем подписчикам моим привет! Сейчас хочу поделиться одной маленькой хитростью, которая может быть кому-то и поможет. Идет пора заготовки мода овощной продукции, варка варенья и помещения его в банке. Но не всегда в продаже продаются лейки с широким горлышком которые необходимы при разливании уже сваренного готового варенья в стерильные банки. Для этих целей можно обойтись вот таким способом. Все знают, что у нас есть в продаже пятилитровые канистры с водой. Вода для нужных целей Продается в магазине, они достаточно, достаточно дешевые, и из этой бутылки 5-литровой, можно легко сделать вот эту самую лейку, лейку с широким горлышком, которая не часто бывает в продаже. Берется эта канистра и от нее отрезается верхушка э, вот этой самой, из которой получается эта лейка с широким горлышком и Удобно заливать варенье, то есть проходят все ягоды и без проблем. Сейчас покажу, как это используется. Обрезанная лейка, стерилизованная уже варенье, то есть сваренная и остуженная. Сильно горячая не рекомендуется через эту лейку пропускать. И для того, чтобы разлить ее в банке, стерилизованная банка, ставится на тарелку и через эту лейку отлично легко можно залить вот это готовое варенье заливать под горлышко не рекомендуется под самое нужно оставлять небольшое пространство через которое вы делаете осуществляете этот процесс вот она у вас леечка, она вполне выдерживает, но сильно горячая не рекомендуется, потому что она может съежиться, разливается в банке и уже горячая банка э, твист крышкой укупоривается. Для того чтобы проверить, герметично или нет, э, банку рекомендуется после закрутки переворачивать вверх дном и таким образом проверяется герметичность у купорки вот таким образом можно эту лейку использовать но не сильно горячее варенье иначе она может съежиться полипропилен дальше вот эту вот бутылку можно использовать в качестве тары для сбора ягоды той же самой прицепив к верхушке веревочку и подвешивая ее на шею при сборке. Вот такая маленькая хитрость. Спасибо всем за внимание.